После приобретения дебиторской задолженности с торгов вы обращаетесь к судебным приставам и предоставляете по должнику известную информацию. В некоторых случаях при правильном подборе вы можете эту дебиторскую задолженность использовать в качестве погашения ваших каких-то обязательств и кредитных в том числе. Здесь есть некоторые особенности. Нужно знать, какую дебиторскую задолженность нужно использовать в качестве погашения и в каких ситуациях. Друзья!